Привет, друзья! Ну, наконец-то, нас 30 тысяч. И по этому поводу, как и обещали, мы разыграем три шлема. Победители шлемы смогут выбрать сами все линейки, представлены на нашем сайте. Единственное условие – это цена до 100 уе. Спасибо большое, что вы с нами. Я искренне надеюсь, что наше творчество полезно и интересно для вас. И мы стараемся не зря. Если не хочешь пропустить следующий розыгрыш, жми колокольчик, а мы начинаем. Waste, time, Итак, первый по победитель Джефф Дед Маскальченко, второй победитель Саша Черкашин и третий победитель Эд Лиз. Friends, yeah. Поздравляем победителей! Свяжитесь с нами через инстаграм, ссылка в описании под любым видео. Пока! Like you might yeah, get my friends I'll say I love